Привет. экстренное включение ребята позвонили сказали что сегодня будет оф-фрот. по быренькому собрался так где кто где все так, так тут никого не вижу здесь кто-то сидит а вон они Далько он нас это Здарова! Видеоэкспортер! Ну, Ра, давай рассказывай, куда сегодня едем? Че, вот, Идем, короче, в лес. Э, попробуем найти из которую мы уже раза 3 4. Мы ее давно нашли, но раза 3 4 не попадали на нее. Ну, вот сейчас я думаю, найдем из брошенную. Старая ветка, испужка. Э, Кто-то люди жили, может, не знаю, может, охотники. Ну, давно никто не был в ней. Ну, там все как, как было. Вот, э, Бути, это все осталось в ней. попробуем идти. Вот сзади ребята у нас идут на двух да, сейчас покажу Так, подъезжаем к садам Висячий камень. Висячий камень, да, называется а, сады? Да, да. Сады Висячий камень. С этих садов уже пойдем дальше, получается, на столб Европы-Азии. Да? Вот. На Европу, потом на вышку. Потом на а, ну и нам еще на избушку где-то найти. То есть у нас основная задача избушку найти. Я обычно на велике вот, вот по этой дорожке, вот вдоль вот садов, туда, да, куда да. уезжаешь на Висячий камень. Ну, там чего он в горку поднялся? Ну да, там да, ну там такая горка-то на этих-то там, блин, это лепидит столько. Перед самим перед самим этим э, пиком так, Так, так, так, так, так, такийский дрифт. начинаем ломиться в целое. Сейчас до перевала Дятлова, как пахнет. через Не, на улице красота, погода, Сегодня тепло, минус 5 всего, вообще шикарно, ветра нет. Кстати, смотри, выяснило, вообще. Солнушка где-то стоит Нормуль. Гризюка, прилипли. Ну так, но лед вправо просел начинается Cool. возникло препятствие в виде поваленных деревьев, свалившихся деревьев. Андрюшка тут объезды знает. Вот тут объезд Летом нагадали уже тропы. Сколько предположительно до избушки? Не знаю. Я не могу уже два года найти. Андрюха, два года тут по лесам ездит, не может избушка. Ладно, надеюсь, что сегодня хотя бы это. Должны найти сейчас по пушку. Первая затея найти избушку, а потом.. Дальше уже все это накатано уже. Дальше, главное, все дороги вокруг избушки известны, а на избушке да, не избушки нету. Сегодня солнышко нам улыбает вообще да. шикарно. С утра такая мрак такой был, а сейчас вот вообще-то прям опять уже начинается. Блин, ну да, вот на озере лед замерз уже, бурят. Так, а тут, видишь, земля теплая еще, ветра нет, не вымораживает. Все, двигаемся потихоньку. Сейчас, ребят, подождем. Дорога еще не промерзла. Под снегом вода, грязь. Сейчас они пройдут лужу. Ну нормально она проваливается там так. Прилипает, но ну, идет. Все, прошел. Идем по чьей то колье? Кто-то тут до нас проехал. Даже тоже шел. Ну, вас, да что же у Вази ушел? Ну он да. Больше не Только откуда-то он сверху зашел Ну не было. Следов. Ну с города видимо все-таки через этот. Через всяческий камень что-ли как-то проехал Сегодня, любому, вчера... сегодня свежий, так сегодня не присыпала даже. В вчера... вообще дождь шел. проехали все молодцы двигаемся дальше Что, просто мокро или будет рубилово вот, это... а сейчас на налево да он тебе сказал Начинается рубилово! Оп. А все? А похоже это все, Андрюха! Mm -hmm. <laughs> Эти колеса вверху и там лед. Да, тут кто-то до нас рубился неплохо то не получается так просто сходу-то. А вот, там отдыхает. Дима, -мо! Да, да, да. Тихо, Андрюха, не убейся. Ты нам еще нужен сегодня. Да, во, психанул, говорит, ну, вас, нафиг с вашим болотом, я, говорит, это. Я, говорит, объезд нашел. Во, так нечестно, это читерство. другое дерево, сейчас уже должен пойти На мостах. Тишки там опять снежки играют. Всё, погнали дальше. Всё, всё. Дети, дети. О, не понимаешь, не понимаешь. <с <с Себя. Вадика Вадика засадили. Здесь. Туды, туды, туды. все, продолжаем движение, чуть-чуть перекусили. Сейчас едем до избушки. Ну как минимум хотим очень ее найти. Право, пошли Снимаемся куда-то, да, блин, вот здесь вот сейчас... Андрюшка, не останавливайся, главное, не останавливаться, идем в горку жесткую, давай, давай, давай, давай. крепи, крепи, там солнышко можно было по той дороге там еще налево уходила дорога Если только вот туда, дальше вниз спуск, допустим. Как бы больше тут ну, что-то никуда я не вижу, куда еще дороги могут идти. Короче, едем, едем, да, смотрим, а тут избушка, но это не она, это не та избушка, которая нам нужна, все равно кто-то строил. Вот так вот, два окошечка, вход, запорный механизм еще даже есть, петли, все дела, но это не то. Нам надо дальше. На авито продается. Да, да, да. да. да. Координаты скину. Кому надо, приезжайте, забирайте. Whoa whoa. Серьезно, аж падают. Let's joke in a chance. Он доехал, я пробил. Нет, там уже. Там до гуя еще, да, воды? Взяли. Ну там уже подъем, вот уже подъем. Надо до березы, как минимум. До березы, да. Разматывай? С Яриком, мы решили маленько прогуляться, избушку поискать. Что-то парни там рубятся, рубятся, никак выехать не могут. Нашли себе лужу, блин. Да, что-то решили немного пройти посмотреть. Вообще есть смысл сюда ехать или нет? Ну, солнышко еще высоко, так что. Еще пару часов есть да можно, можно еще <говорит> переднему мосту пиздец привал постоик ну, болтается на тачки столп Ой, блин! Я тоже Ты так же не Ой, мой, блин! Сейчас будут ремонтные работы, там что-то хвостовик болтается у Артура. Петруха, ключи! Там уже и вода, и все там есть. А там как, как, там как хвостовик ходит. Подчем вот, вот, никак нету. Блядь, таким допортом появится его. Вот. А что нету, Бензином полит Вы, надо. Выживальческие вот. способы и, <laughs> <не> <laughs> разведения костра. О, вот. вот. вот, пошла рука. Говорил надо нормальный топор взять. Все, это чем не слышно? Да. Это походный. Yes. Yes. И вот эти сухие палки. Кусили <силит> <силит> затушили. Двигаемся дальше. Минус один УАЗик идем сейчас на старый столб европы азии так темнеет уже но думаю, что нормально успеем держите держите башки держите там еще круче сейчас будет горка, блядь. передачи выпадывают зараза Всё, забрались. я не специально все походу прилипли тут вообще сейчас нормальная такая чача а дальше в горочку Во нас. Пиздим, не поутру. А этот дурак куда поехал, блядь? А все, он это, забрало, упал. Он говорит, брати, небесно. Давай, долети нас. Я сейчас проху! Маршрутка. Ой, сколько у вас много! Нифига вы перевесили, перевесили, во что это, колеса скрипят, блин. <реклама> <реклама> а как, тут дальше-то что-то тоже, по-моему, жопа, вот здесь вот, да? <реклама> прилипался Вес поедет, если там не прилипнет. Давай, давай, ползи, ползи. Они её не проверили. Проверили? Когда? Мы по свету уехали. Они с вами взорваются, Европа-Азия еще остается совсем немножко. Мы опять в очередной раз прилипли. Решили мы всю эту чачу все-таки объехать. Bu da şiribli. Все, наконец-то доехали и до сюда. Продолжение следует... Там что это, вылез, там ручьем бежит, что, надо, Там, там ну, ручьем бежит, бесполезно. Я ручьём, я <свечу> да. Говорю, вами, вами, а вами, а говорю, я вот шланг порван. Бутеры намазывает. и намазывает. А как так-то? Вали все туда. закончилось что ли? У нас есть да, но нет Одни бутеры, короче Забить я... нечем <свят> <свят> Там, там, там, там, там, там, там внизу-то в самый. Все, едем в сторону дома Ты что, обратно поехал что ли? <смех> искать где гур <где> порвал <смех> не он моргает езжай езжай первый а он с гуру он боится первый что-то пошло не так. <с <с <с скорее всего, джордан там на месте стоит. Джорданы на месте у тебя. Потому что, что -то, это жестко-то лопнуло полосьмо. Потому что жопу почти не путится. Ну, Давайте До дома уже осталось буквально тут меньше километров. Все, походу, у Вазика То ли полуось, то ли что? О, оба о, не пугут. на переднем мосту уехал